Сегодня 24 ноября. Есть много способов размножения роз. Вот такого, которым я сейчас займусь, я еще не видел. Это роза Махана, ну, то есть желтого цвета. Почему-то посмотрел в интернете, бывает желтая и каемочка розовая. Ну, Красивая, да. Почему я выбрал именно ее, потому что роз у меня много? А потому что слишком много отростков она привитая сейчас я вот такую вот емко сделал 6 шестилитровую очень хорошо тем что не вода как бы ты не ни поливал никогда не выльется сюда то есть и вылить можно единственным способом наклонить и вот отсюда вода пойдет вот так она выглядит понятно да там внизу специальный ограничитель ну просто сделал из бутылки, чтобы вот этот вот эта плоскость вот на, ни, на него и ниже не опускалась Короче, э, вот так вот я ее посажу. Вот землю засыплю. Вот и пусть растет. А дальше что? Беру вот такие стаканчики. Здесь сделаю дырку. Вот здесь вот паяльником. Вот он у меня нагревается. Потом вот так их, их одену на все. Но перед этим я взял рюмку водки, что никто не делает, и порезинфицировал секаторы, ножницы и вот и, и, и прививочный нож. То есть беру вот так вот, макаю и с двух сторон их обрабатываю. Секатором сначала обрезал. Потом ножницами остатки коры снес. То есть убрал. Беру привычный нож. Здесь такие назрезы сделал на самом верху. И рекомендует наиска сделать. Ну, я не считаю нужным. Можно делать, можно не делать. Если вот такие вот борозды, ну, я 4 делал, можно больше вполне хватит. Это 4, где-то на сантиметр. Если борозды есть, то смысла под 45 градусов делать нету. Вот. Потом, сюда, естественно, я насыплю земельки. Она будет вот так вот. И на каждой на каждом стебле будет по вот такой рюмочке. вот Значит, что дальше будет происходить? Корни, естественно, будут а, кстати, я и корни все обрезал, корни обрезал, и такие толстенькие, и даже вот такие, которые чуть-чуть там волосинки пошли, ножницами для чего? А когда обрежешь, они уже, дальше-то они будут расти, будут размножаться, пусть. Это даст увеличение корневой системы. Дальше что? Корни работают, берут микроэлементы э и поднимают вверх по капиллярам. <клёх> по капиллярам все поднимается сюда естественно начинает тут э, листик не опадает не опадает, не опадает, а здесь вот так вот будет вот, росток да а здесь будет вот этот, этот рюмочка стоять и вот отсюда так как микроэлементы поднимаются будут выходить корешки вот здесь вот. И их будет видно через вот такой вот стаканчик как они появились я не фантазер и рассчитываю, что они появятся только через два месяца. В чем преимущество? Если бы я сейчас, ну, если бы кто-то нарезает черенки, все. Даже если предположить, что будет хороший выход корней, то есть они не пропадут. Корни питание будут брать только с вот этого, с этой коры. Все, на две или на три почки. Больше питаться питание им взять неоткуда. Тут питание из корней, и оно не прекращается, оно будет идти по стволу и здесь вот заканчивается. Этот метод можно применить не только к розам к любым, хоть к яблоням, хоть к грушам и так далее. Делают что? Воздушными отводками или пригибают к земле, что хорошо. Или прямо на стебле. Ну и розы, но это не распространено. В основном яблони там воздушными отводками. Берут целлофан или вот такой э, стаканчик. Вот так вот разрезают здесь, вот, чтобы туда вставить и оно где-то на середине. Вот. Ну, я не знаю, что он такое не устраивает. Главное здесь, чтобы пошли корни. Не колес, а именно корни, корешки. И вот когда корешки заплетут вот эту всю систему, его будет видно, что корешок коснулся. Вот так вот обрезаете. Можно на, на, две, на две почки том мешать переворачиваете и ставите уже нормально, оно растет вот как допустим, вот эта система. То есть корни внизу, потому что любое растение имеет ориентацию где вверх, где вниз. Хотя выращивают, в принципе, я видел цветы переворачивают вверх ногами и выращивают, но я считаю, ну, шизофрения. Цветок должен нормально жить, не перевернут в состоянии, вот так вот. Ну и все. Задача в чем? Получить корни. Мне, допустим, почему так получилось? А мне пришли такие саженцы. Они пришли абсолютно без листьев, просто были черенки. Я так понял, что они или продавали цветы. Это я брал на, конкретно на, э, на фирме по выращиванию цветов. Или не продавали цветы. Или э, отчеренковали и привили на другие на другой шиповник. Вот, вот такие вот привели на другой шупомни. Ну все. А мне э, э, сунули вот это. Вот в таком состоянии пришло, а за полтора месяца вот наросли листики. Вот. Ну, в общем-то, все, да, понятно. Пойду сейчас паяльником дырки делать. Тут в моем варианте разрезать не надо. Зачем? Ну, в принципе, можно и можно и так сделать. В принципе. Кто мешает? Это надо разрезать. Вставлять туда. Разрез скотчем заклеить. Причем скотчем обвязать, чтобы он держался на коре. Ну, это ваш вариант. Нет. Я решил попробовать вот так вот. Хотя я, я не против. Можно и вот так вот его сделать. Можно. Но я уже тут сделал. Именно на этом я вот так вот сделал. А уже на другом ну это желтый. Возьму какой-нибудь другой. Допустим, у меня несколько есть роз эм, анастасия. Абсолютно белый цветок. Мне нравится. Тоже вот такое, по-моему, одно есть чудо. Есть с двумя, есть с одним. Ну, ну что с одним? Вот я выбрал самое больше и потому что ну, один сделаешь, а может не получиться. Если стопроцентного укоренения никогда не бывает, нечего мне лапшу на уши вешать. Обязательно что-то не получится. Обязательно что-то не получится. Поэтому ну, этого не надо бояться. Пробовать надо. Вот так получилось. На каждом стебле по стаканчику. Идеального ничего нету. Ну тут нету почки. Хотела повесить стаканчик, я думаю, зачем, но почки нету. Вот так, вот они просто высокорослые. Пролил, естественно, целлофанчиком вернул, чтоб меньше испарения было. Сейчас стали стаканчики эти пролил. Вот так вот одену, чтобы меньше влаги испарялось. Раз в неделю буду, ну, по чуть-чуть, буквально по чайной ложке, там, может быть, по две, подливать в гуров-боксе. И пусть э, стоит, развивается, пускает корневую систему. Вот такого метода я ни у кого не видел. Пришло мне в голову сегодня, решил попробовать... Я, собственно, не вижу разницы. Или здесь кору, допустим, прорезать и одеть стаканчик, и будет искры развиваться, или на конце. То есть питательные вещества будут поступать, тут конец, надрезы, оттуда должны, по идее, пойти корешки. Я даже больше вам скажу. Вот берете черенок, да, и вы всегда садите вверх-вниз, правильно? А, не пробовали никогда его перевернуть? И то, что вверх должно расти, пусть в землю вам, в землю запустите. Вот. И я вам скажу, что вот там, в земле пойдут корешки. Понимаете? Пойдут. И вот если взять, вот, допустим, вот этот вот черенок, если вы вот так вот положите, то черенку без разницы, отсюда пускать корни, или отсюда. Главное для того, чтобы у вас вот здесь вот были побеги, то есть почки, чтобы листва росла. А корни-то берутся именно питательные вещества и э, материал для его для своего строения именно из коры, из его питательных веществ. И вот этот грунт, вот он вообще нахер не нужен. То того, то того. Главное, чтобы был рыхло. а там хоть что. Я единственное, что не сторонник заворачивать... В газетку. Потому что калюс у вас на, нарастет в газетке. А зачем вам калюста? Вам корешки нужны. Ну, и только вам и все. И, и мне тоже нужны корешки. Я ни разу не видел, чтобы методом бурита там корешки были. Видел, что загнивали. Буквально черные все были стебли, выкидывали. От того, что слишком большая влажность. Вот. И чуть-чуть калюс был. А корешков я не видел методом бурита. Вот, поэтому если методом бурита, ну, зачем калиус, я не знаю. Но если калиус так нужен, срочно, но ну, вы возьмите вот так вот корешок, положите вот здесь вот заверните в, допустим, в салфетку мокрую и здесь салфетку мокрую и прикройте все это целлофаном. Ну то же самое будет. Единственное, что вот этот вот стебель у вас не будет в бумаге мокрый завернут, он будет сухой. Можно так поставить. Вот здесь это обверните, я, кстати, и попробую скоро, может быть, дальше сегодня. Вот, методом Бурито, но несколько иначе. То есть, низ стебля обворачивается салфеткой мокрой и ставится ну, в землю хотя бы. В землю. А можно в землю не ставить, можно просто вот так вот поставить. Только не весь он будет в газетке или там в салфетке, а только нижняя часть, где нужно для выхода, где корни будут выходить. А здесь будет сухое. Поэтому не будет конденсат портить кору и разводиться всякие грибки, чернота, гнили. На сухое это не будет. А именно вот... а из этой части будут идти не знаю, корни, не корни. Можно завернуть и ей... И в землю поставить. обернуть бумагой. Что это даст? Калюс нарастет? Ну, нарастет. Вот. А потом э, с, калиуса, с корешки должны зайти. Они спокойно пройдут сквозь салфетку э, и уже найдут землю. И уже будут брать у нее питательные вещества. Но так тоже никто не делал. Такой метод полубурита, полу придумали тоже. Бурито. Ну, скажите, выращивание или э, э, проращивание черенков роз в мокрой газете? Нет, тут надо бурито, вот так вот по-научному что-то. Погонь.